Добрый день, дорогие друзья! Данный ролик записывается в рамках тренинга, который мы проводим с Филиппом Дан. Тренинг называется «Как по максимуму использовать YouTube в своем бизнесе». А в этом ролике вы узнаете, как с помощью замечательной программы Camtasia Studio восьмой версии создать слайд-шоу что вам для этого потребуется вам для этого потребуются подготовленные картинки из которых вы будете делать эти слайд-шоу очень рекомендую вам их искать через яндекс картинки либо google картинки либо качать с каких-то ресурсов которые мы вам порекомендовали э, в закрытой группе для того чтобы начать работать с слайд-шоу вы нажимаете на кнопочку импорт медиа». И загружаете те картиночки, которые вы сохранили себе для своего будущего слайд -шо. Вот У меня все они находятся в папочке фото. Я выбираю несколько и нажимаю кнопочку открыть. Картинки загружаются на рабочий стол Camtasia Studio. Что я делаю дальше? А, да, вот картинка проблемная, картинка с подписью. Я вот сейчас ее размещу на монтажный стол и покажу вам какие картинки не надо использовать сейчас даже ничего не буду с ней делать вот видите картинки где есть какая то надпись какая то логотип в слайдшоу использовать не надо либо вам придется с помощью инструмента о котором я рассказывал в первом занятии например вот с помощью какой то накладочки разместить закрыть эту надпись но картинок много и не стоит просто на это тратить время. То есть лучше не размещать картинки с какими-то чужими логотипами. Вот я просто выделю и удалю эту картинку. Вот у меня осталось три. Значит, размещаем картинки точно так же, как и видео, правой кнопочкой на шкалу времени и кидаем их. Значит, друзья идеальный вариант чтобы у вас все картинки были одного размера иначе будет происходить вот как сейчас у меня видите предыдущая картинка была размером больше эта картиночка меньше и чтобы не было вот этой черноты у вас в слайд шоу вам придется все эти картиночки вот так вот руками растягивать до нужного вам размера поэтому когда ищете картинки например в том же самом google картинки есть возможность задать конкретный размер, чтобы все ваши картинки были одинаковые, чтобы потом просто вот на эту операцию не тратить время. Либо с помощью Photoshop вы можете их все сделать абсолютно одинаковыми. Но при этом будет происходить деформирование картинки. Так, первая картиночка размещена, теперь берем вторую картиночку, точно так же кидаем на рабочий стол. Опять же, перемещаю указатель дальше и кидаю третью. Вот тут мне со второй картинкой повезло, она была точно такого же размера. Вот третья картиночка, видите, ее тоже придется немножко подтягивать. Все. Ну и вот таким вот образом вы размещаете таймлайн нужное количество вам картинок. Обратите внимание, что каждая картинка стандартно по умолчанию длительность ее 5 секунд. То есть вот три картинки и у меня 15-секундное видео уже почти, практически готово. Если вам нужно удлинить размер картинки, наводим на сторону картиночки и начинаем ее просто вот так вот растаскивать. Вот сейчас эта картинка уже длится не, не 5, а уже целых 10 секунд. Это все видно сразу же в шкале времени. Вот сейчас у меня получился ролик с длительностью в 23 секунды. Но... Такое удержание на одном кадре, это, конечно, очень много. Опять хватаю за бок и таскаю. Если вы хотите увеличить длительность картины, которая расположена уже в начале, или в середине вашего слайдшоу, вам придется как пятнашками немножко отодвигать, чтобы было свободное место, и тогда растаскивать вот за уголочек. Вот такими как камушками вы их собираете. Все, картиночки готовы. Нажимаем на кнопочку play, и можно посмотреть, что у меня получилось. Что у меня получилось. Вот первая картиночка прошла, вот вторая картиночка, и вот, вот третья картиночка. Вот уже у меня получается что-то похожее на ролик. Ну, конечно, если вы выложите ролик вот в таком виде, это будет, мягко говоря, некрасиво. Почему? Потому что нет звука. Не проговорили вы ключевое слово, а для чего это нужно делать. Я говорил на м, реальном занятии, которое было у нас <coughs> в среду. Э, все это необходимо сделать. Поэтому м, начну именно с записи ключевого слова для вашего ролика, чтобы просто фоновая музыка не мешала мне произвести качественную запись. Значит, если вы хотите что-то озвучить, озвучить можно вообще весь этот ролик, вот, вы можете говорить в течение всего этого ролика, пока он у вас идет, и проговаривать свои ключевые фразы, если вы хотите. Значит, что для этого требуется? Я обращаюсь к инструментам и выбираю действие «Запись речи». Нажимаю на кнопочку «Начать запись» и проговариваю те слова, которые мне нужны. Сколько их будет, это уже ваше дело. Как долго будете говорить, тоже не важно. Нажимаем на кнопочку «Остановить запись» и Camtasia вам предлагает сохранить сделанную вами запись в каком-то аудиофайле. Как вы его назовете, это не важно, Главное, запомните, в какую папку вы его разместили и как вы его назвали. Но я сейчас записывать ничего не буду. Просто нажму кнопочку «Отмена», потому что уже записанные файлики у меня есть. Чтобы разместить файл, который вы записали только что через инструмент запись речи, вам необходимо опять же обратиться к импорт медиа, войти в ту папочку, где хранится ваш записанный звук, в моем случае это пятое занятие, и отыскать, например, вот такой звуковой файл, в котором я проговаривал ключевое слово, Camtasia, ключевое слово Yoga Studio Prana опять же правой кнопочкой размещаю его на таймлайн вот сейчас у меня уже получилось что внутри моего слайд шоу есть ключевое проговоренное слово обратите внимание опять же начинаю на play отлично вот все ключевое слово присутствует зачем это делается только ради того чтобы роботы youtube понимали э о чем этот ролик потому что речь и видео роботы воспринимают правильно далее что мне нужно сделать далее мне необходимо добавить какое то звуковое сопровождение но у меня уже несколько музыкальных файлов есть вот возьму любой из них кину его опять на рабочий стол значит обратите внимание что во первых звуковой файл помещается в том месте где у вас стоял маркер да вот и в принципе на ту же самую дорожку ну, для этой звуковой дорожки я сделаю еще одну вот нажму на плюсик добавлю еще одну звуковую дорожку и просто напросто перетащу сюда она мне конечно очень большая вы можете найти какой то интересный фрагмент например если вы хотите чтобы у вас музыка шла вот с этого с интересного ну, например понравился вам вот звуковой ряд в этой дорожке который начинается вот именно отсюда да вот послушали да, прям вот очень хорошо, мне прям понравилось. Я ее немножко отодвину, чтобы не задеть при обрезке дорожки, где у меня лежит лежат ролики. Например, начало я вообще отрежу, так вот разрежу в этом месте. Вот это мне, например, вообще не нужно и удалю. А вот с этого места у меня будет начинаться мой звуковой ряд. Вот здесь ролик мой заканчивается, да? Я его возьму, например, тоже разрежу. И вот эту большую часть просто возьму и удалю. Вот таким вот образом. Значит, я в первом уроке рассказывал, как работать со звуком. Сейчас я просто это действие повторю. То есть я хочу, чтобы у меня... Когда я проговариваю ключевое слово, шло нарастание звука, чтобы музыка, которая у меня идет фоном, не забивала мой голос, я выделю тот фрагмент где должно идти нарастание. Посмотрите, он как раз у меня захватывает э, по длительности э, фрагмент, когда я говорю, и наж на нажму на нарастание. Вот так вот. Ну и так как я музыку вырвал практически из песни, да, чтобы она логично закончилась, я в конце ролика сделаю затухание. Вот все будет достаточно естественно. Все. Фоновый звук есть, ключевое слово проговорил, картинки разложил. Вот это уже получается практически хороший слайд-шоу ролик, но не хватает э, интересного и часто используемого элемента. Это переходы для того, чтобы ваши картинки менялись более интересным способом. Значит, если по каким-то причинам вы не видите на инструментальной панели Camtasia Studio значок переходов, а он называется Transmission, вот, вам необходимо обратиться к кнопочке, на которую я сейчас нажал, эта кнопочка называется Mo, еще, да, и у вас доступны все другие, весь, весь остальной инструментарий Camtasia Studio. Вот я как раз выдернула отсюда э, инструмент перехода. Что такое переход? Это как будут меняться кадры. Вариантов тут очень много, посмотрите. Вы берете любой переход и просто вот так вот перетаскиваете на вашу временную э, шкалу. Как это будет? Это уже все лично ваших. То есть вы можете тут экспериментировать, ну, просто как хотите. Ну а теперь давайте посмотрим, что у меня получилось в плеере. Вот. Первый переход, второй переход. Вот такой вот ролик у нас получился. В принципе, на этом можно было бы и заканчивать, нажимать на кнопочку продюсирования и получать готовый ролик. Но э, в этом уроке я вам покажу один очень интересный элемент, который э, называется пресс-холдер. Я об этом проговорил в домашнем задании. Они бывают разные, то есть вы тут можете... Чудить, как хотите, но эффект этого пресхолдера — это последний кадр видео, чтобы задержать зрителя и не скажу, что заставить, а побудить к выполнению какого-то действия. Мы сейчас его побудим к действию подписаться на ваш канал. Вот кто видел, чем заканчивается трейлер любого канала, а он заканчивается вашим логотипом, логотипом канала и красивой кнопкой подписаться. Вот сейчас мы это сделаем на нашем ролике. Посмотрите, как это достаточно просто делается. Опять же, для этого вам потребуются инструменты. Какие инструменты? Это кнопочка подписаться на канал. Она, опять же, доступна вам в закрытой группе в разделе «Фишки». Вот она, эта кнопочка «Подписаться». И э, ваш логотип, то есть тот логотип, который вы использовали для оформления своего канала. Но это та иконка, которая у вас стоит на страничке Google+. Ну, в моем случае, это вот такая вот иконка с изображением студию Йоги Прана. Это Катин фи фирменный знак. Что я делаю? Я беру и тащу эти картинки на временную шкалу. Вот. разместить мне их нужно один над другим вот таким вот образом потому что если я их положу один за другим то будет совершенно другой эффект то есть пройдет одна картинка потом пойдет другая картинка нам нужно их как раз размещать вот так вот один над другим для чего? для того чтобы делать коллажи вот кстати Благодаря тому, что восьмая версия работает с несколькими дорожками, вы можете тут резвиться по максимуму. То есть, можете добавлять еще одну дорожку, добавлять еще одну картинку и тоже их друг на друга накладывать. Помните о главном, что э, при видеомонтаже есть такое понятие, как бутерброд. То есть, вот эти дорожки, это и есть, скажем так, ваш бутерброд. И... Смотрите вы на свой бутерброд сверху вниз. То есть, вначале вы видите верхнюю дорожку, потом, если она закрывает весь экран, то больше ничего не видите, потом нижнюю и так далее. Поэтому вы разложили нужные вам картинки по этим дорожкам и начинаете менять их размеры. Вот таким вот образом. Просто щелкаем на дорожках на нужную картиночку и изменяйте до нужного вам размера вот таким вот образом вот что у нас произойдет закончится наш ролик давайте сюда еще переход какой нибудь сделаем интересный какой нибудь вот такой да то есть закончится наш ролик и потом пойдет вот такой вот кадр. Черный экран и на нем горит изображение с вашим логотипом. Ну вот, давайте вот так вот еще посмотрим, что у нас получилось. Музыка закончилась. Что-то прыгает, выдергивается. Давайте эту кнопочку немножко отложим в сторону, а то как-то она слишком быстро появляется. Посмотрим. Вот. Вот, кстати, здесь я вам еще одну интересную фишку показал кто не понял еще раз продемонстрирую посмотрите я на картинку поставил переход вот на эту кнопочку подписаться вот если я сейчас переход этот удалю. а удалить переход можно просто наведя на него мышка и выбрав правой кнопочкой щелкнуть и выбрать действие удалить все переход удалился посмотрите как у меня будет это на видео то есть вот переход для Нижнего, на, на нижней дороге. И потом сразу резко появляется эта кнопка подписаться. Но если вы хотите, вы можете с помощью перехода сделать ее такую как бы выезжающую. Это очень хороший эффект, им нужно пользоваться. Вот возьму вот такой вот переход, вставка, да, и наложу ее вот на эту вот кнопочку. Посмотрите теперь, как у меня будет в ролике. А, кнопка подписаться не будет сразу появляться, она будет как бы выезжать у вас. Вот. Она у вот вас как бы разворачивается. Это очень интересный эффект. Вы можете им пользоваться, чтобы ваши картинки появлялись каким-то интересным образом. Выскакивали откуда, и бы еще что-то красивое делали, необычное. Но вот переход, который меня выдергивает логотип студии, мне не нравится. Я его просто заменю, возьму сюда, затащу другой переход то есть поменять переход вы просто уберете его и тащите на место старого и сразу происходит замена Ну вот теперь давайте посмотрим что у нас получается вот такой вот плавающий и вот кнопочка подписаться вот вообще хорошо получилось меня это устраивает какие перевод переходы вы используете как вы ими будете владеть это уже ваше личное дело что еще было бы хорошо сделать? Это, конечно, было бы сделать голосовое озвучивание для этого пресс-холдера. То есть сказать голосом: "Не забудь подписаться на канал". Это будет работать еще лучше. Опять же, как это делается? Вы нажимаете на кнопочку инструменты, нажимаете запись речи, записываете этот призыв "Не забудь подписаться" и затем точно так же, как я делал в начале, с ключевым словом накладываете его на дорожку вот сюда. Ну, будем считать, что у меня уже есть записанный голос. Нажму медио и призыв какой-нибудь. Нет, призыв я не записывал. Кстати, если вы считаете, что ну, ваш голос не очень красивый или он вам как-то не нравится. Я вам сейчас покажу вот такой вот сайт. Вот в поиске Яндекс вы можете написать, записать голос диктора, да. Вот тут очень много сайтов. Вот прям первый сайт, я, кажется, им даже пользовался просто с какого-то го... заказывал. Значит, что здесь можно сделать? Вы здесь можете заказать голос диктора. Вот посмотрите и уже прям сразу вот расценки, сколько это стоит. То есть вы пишете диктовку. Вот, и вам просто эти слова ключевые наговаривают за какие-то разумные, либо, может быть, не очень разумные деньги. Вот у вас получаются проговоренные призывы какие-то красивым профессиональным голосом, понимаете? И затем вы эти... Файлики звуковые просто вставляете на одну из нужных вам дорожек и получается вообще профессиональный звук. Потому что когда что-то озвучено профессиональным голосом, особенно известным голосом, то это конвертирует на порядок лучше. Значит, э, шоу наше будем считать готовым. Вот оно, оно у меня. Масштаб поменяю, чтобы вы видели, что у меня получилось. Дорожка звуковая с фоновой музыкой дорожка с моим призывом картинки которые составляют мое слайдшоу, шоу да? между ними переходы стоят вот и пресс холдер пресс холдер который просто напросто удерживает удерживает э, людей на вашем канале как сделать эту кнопочку активной я расскажу вам чуть позже это очень просто с помощью аннотаций все вы это научитесь делать Сейчас пока ваша задача научиться делать эти пресхолдеры. Значит, чтобы вот это все не пропало, сохраняем этот проект. Файл «Сохранить проект». Выбирайте, опять же, название. Слайд. Слайд-шоу. Вот так вот. Все, проект сохранен. Всегда можно его потом будет подправить, если вам что-то не понравится. Покажу еще одну интересную фишечку, да. Например, вы можете взять сейчас, удалять вот эти вот картинки, вставить сюда другие картинки, все остальное оставить как оно было и получить уже совершенно другой ролик. Потому что, если вы правильно поняли, да, больше всего по времени занимает вот это вот э, раскадровка, размещение этих звуковых рядов, этих пресс холдеров и так далее. Когда у вас уже все сделано, смотрите, вам, например, не понравилась вот эта картинка и вот это вы их просто взяли отсюда, поудаляли сами картинки. Оп, загрузили новые какие-то картинки. Вообще совершенно другие картинки. Взяли эти картиночки, перетащили на таймлайн ну и а теперь просто-напросто вернули все на место опять же совет какой чтобы дорожка на которой вы выкладываете свои слайд шоу была вообще отдельная чтобы не получилось как у меня что приходится двигать слайд пресс-холдер то есть если бы все делать хорошо нужно было прессхолдер положить на отдельные дорожки. Еще раз повторюсь, количество этих дорожек ну, не ограничено, вы их можете тут нажимая на кнопочку плюс делать сколь угодно много. Значит, в этом случае, когда вы монтируете свои э, кадрики на отдельные дорожки, вам не придется сбивать уже сделанный пресс-холдер. Вот. Давайте посмотрим, что у меня сейчас получилось. Уже совершенно другой ролик. да. Опять же, так как все-таки картинки у меня разного формата, то приходится вот мучиться с тем, что э, выравнивать эти картиночки по, по размеру. Видите? Поэтому очень важно, конечно, сразу же картиночки подобрать одинакового размера, чтобы потом просто не тратить на это время. И не забывайте устанавливать маркер на нужную вам картинку, чтобы в плеере отображалось то, с чем вы сейчас работаете. Потому что иначе вы не будете видеть в плеере результаты ваших действий. Вот таким вот образом. Но думаю, смысл того, что я сейчас делаю, я вам до вас донес. Раз можно все красиво оформить, потом просто-напросто удалять эти картинки. Лучше, чтобы, чтобы картинки лежали на одной дорожке. И лепить абсолютно разные э, видеоролики. Теперь, для того, чтобы начать продюсировать, вы выполняете уже знакомые вам действия. Вы просто-напросто нажимаете на кнопочку «Продюсирование». Вот оно. Выбираете формат, в котором будете продюсировать. Предлагаю пока по простоте. Либо вот этот вот формат 720, либо формат MPEG-4, это для заливки на сайты. Там уже все необходимые инструменты для того, чтобы вставить его в сайт. Ну, либо просто формат M4, HD-качество. Вот. Выбираете какое-нибудь название для своего ролика, нажимаете на кнопочку «Готово», и пошел процесс продюсирования.